Apple Pay, Samsung Pay, HuYung Pay, Cash, наличка. Сказал два раза одно и то же, но ладно, не суть. Банковские карты. Вы только посмотрите, какое количество способов оплаты у нас с вами есть в 2017 году. Всем привет, а в сегодняшнем видео я расскажу вам о своем опыте использования Apple Pay на территории Российской Федерации, а также для тех, кто не в курсе, расскажу, как настроить эту фишечку как на новых, так и на более старых устройствах типа iPhone 5 и 5s. Погнали! Самое интересное началось с того, насколько Россия была хорошо подготовлена к приходу различных платежных сервисов запада. Практически в каждом уголке страны вы так или иначе найдете терминал, принимающий оплату в одно касание. Что немаловажно, работает Apple Pay фактически без интернет-соединения, а значит, оплачивать, например, чипсы, дошек, пивко или еще какую-нибудь туфту мы можем даже в глухой деревне, в которой, возможно, и есть самые новые терминалы оплаты. Я пользуюсь платежной системой от Apple чуть ли не сразу после ее прихода в рашку. но на Первой неделе меня ждал облом, так как я являюсь владельцем карты Visa от Сбера, а ее, как известно, настроить вроде как нельзя и по сей день. И вот тут на помощь мне пришел сервис от Яндекса и Яндекс Деньги. Настроить виртуальную карту в этом приложении очень просто, главное, чтобы у вас была учетная запись от Яндекса, даже почта, я думаю, сойдет. И я что-то не припомню, но вроде как я вводил паспортные данные, чтобы мог получить какой-то там аттестат или звание, короче, пофиг забейте, Но во всяком случае это не мешает. Далее в один клик создаем виртуальную карту и мы молодцы крутые пацанчики, ребята теперь мы можем ловить удивленные взгляды ну пусть даже не кассиров или молодых парней и девушек в очереди, ну хоть бабушек по крайней мере как я это делаю прямо сейчас оплачивая МакДак со своего телефона но платить с айфончиком это полбеды куда безумнее и веселее это делать с Apple Watch'ей на которых после добавления карты должен стоять код пароль да и скажу вам оплачивать что-либо через часы даже намного комфортнее и, в каком-то смысле, даже быстрее. Самое интересное и забавное, что пользоваться виртуальной картой Яндекса мы можем вроде как везде, то есть это полноценная обычная карта. Теперь через нее я совершаю большую часть своих покупок в том же Макдаке, Перике или, вы прикиньте на Алиэкспрессе. Недавно я захотел купить себе новый чехол красного цвета для iPhone 6, красный, кстати, сейчас является модным среди крутых техноблогеров, да и у самого было несколько красных чехлов для iPhone 5 и iPhone 6, которые торвались, то чернели за две недели, контрацепции и так далее. Отдавать почти 2000 за оригинальный у меня желания нет. Тем более, что мы можем неплохо так сэкономить дважды. Для этого идем на Алик и ищем довольно похожий кейс за плюс-минус 300-350 рублей. Погоди, а что за интерфейс у тебя какой-то странный? Недавно я познакомился с интересными ребятами, которые показали мне новый кэшбэк-сервис SmartySale. Правду сказать, поначалу я думал, что это какая-то фигня лютая. Но как оказалось позже, у создателей есть прикольно сделанное приложение для iOS и Android, а также расширение для большинства браузеров, в числе которых присутствует Chrome от Google, Mozilla и Opera. Сервис интересен своими жирными процентами с покупок в большинстве популярных магазинов, а самое крутое – это отсутствие порогов выплат кэшбэка на удобные платежные реквизиты. WebMoney, Kiwi, Яндекс Деньги, да даже карта любого банка подойдет. Каждый найдет для себя подходящий сервис для вывода средств. Еще вот в клиенте раздел с новостями впихнули, не знаю правда зачем, но это удобно, черт возьми, заказал что-нибудь, прочел пару статей и пошел довольный через пару минут выводить кэшбэк с покупок. Apple Finder рекомендует и помните, что я никогда не советую того, чем не пользовался бы сам. Ссылки на приложение и расширение есть в описании под видео, переходи, устанавливай, покупай, возвращай и радуйся жизни. Что касается Apple Pay на более старых смартфонах Apple, без чипа и NFC, то в принципе небольшой трюк провернуть можно. Однако Данный способ или лайфхак не подразумевает оплаты чего-либо напрямую через терминал со смартфона, но на помощь нам должны прийти Apple Watch, с которых мы и будем оплачивать наши покупки через терминалы, принимающие бесконтактные платежи. Все просто, настраиваем виртуальную карту от Яндекса, как я это делал в самом начале видео, далее привязываем часы к телефону, добавляем карту в приложение Wallet и подтверждаем, что хотим добавить карту на Apple Watch. Вуаля, готово! В целом, Apple Pay действительно крутой сервис, с которым у меня практически не не было проблем. Пару раз не хотел проезд в метро оплачиваться, но скорее всего это был косяк терминала, а не со стороны Яндекса или Apple. Все проходит быстро, просто, а главное безопасно и без каких-либо комиссий. Очень удобно. Обязательно делись этим видео со своими друзьями в социальных сетях и родственниками в iMessage, чтобы они узнали обо всех прелестях Apple Pay в России и уже начали пользоваться этим крутым бенефитом. Всем добра, пока.